Наташа Королёва родилась в Киеве 31 мая 1973 года. Семья Наташи — творческие люди, поэтому неудивительно, что биография Королёвой тесно связана с искусством. Отец девочки всю жизнь работал руководителем академического хора, мама — заслуженная артистка Украины — дирижировала в капеле. Когда Наталье было три года, она первый раз вышла на сцену в составе Большого хора «Радио и телевидения Украины». Как утверждает певица, первой песней, исполненной ею, была крейсер «Аврора». В семилетнем возрасте Королева начала обучаться в музыкальной школе по классу фортепиано. Также посещала кружок народных танцев в студии при хоре и имени «Веревки». Самым ярким событием в биографии Наташи в те годы было знакомство с Владимиром Быстряковым. С 12 лет девочка уже хорошо пела, и в ее репертуаре можно было услышать песни «Куда уехал цирк» и «Мир без чудес». Исполняя их, девочка была в центре внимания всех школьных утренников. Наташа всегда мечтала связать свою жизнь со сценой, но популярность и круглосуточная занятость стали препятствием. Ее отказывались принимать в эстрадно-цирковое училище. Талантливая певица не отступала, поэтому вскоре комиссия сдалась, и девушку зачислили на обучение. В 1991 году Королева окончила училище по специальности эстрадный вокал. Карьера певицы настолько стремительно вырвалась вперед, что в 1988 году, несмотря на юный возраст, она пела на сценах постсоветского пространства, а также поехала с концертом в США в составе детской рок-оперы «Дитя мира». Ведущая солистка Наташа своим появлением обескуражила публику. После выступления ей предложили поступить на обучение в престижный университет Рочестера. Но девушка не приняла предложение, предпочтя Америке Москву, куда отправилась на прослушивание к композитору Игорю Николаеву. Претенденток было еще две, но Николаев выбрал именно ее, хотя особого впечатления певица на тот момент на него не произвела. Тем не менее, Игорь сразу написал для нее песню «Желтые тюльпаны», под названием которой вскоре вышла первая пластинка Наташи Королевой. Популярность тогда начала зашкаливать, переполненные залы и стадионы, люди охапками дарили артистке цветы, о которых она пела. Композиция и ее исполнительница приобрели известность по всему Советскому Союзу и далеко за его пределами. С тюльпанами Наташа вышла в финал «Песни года». Понемногу Наташа раскрыла не только свой вокальный, но и поэтический талант. Она долгое время просила Николаева написать для нее песню о «Синих лебедях». Игорь предлагал ей различные тексты, но певица ничего не подходила. и тогда композитор предложил ей самой написать слова к этой песне. С этого момента Королева и начала писать стихи к некоторым музыкальным композициям. В 1997 году состоялась первая мировая турно «Артистки». Ей удалось покорить публику стран СНГ и зарубежья. В том же году она порадовала поклонников новым альбомом «Бриллианты слез». К этому моменту вышли уже 13 клипов на самые популярные песни королевой. Уже в 1999 году Королева в первый раз вышла петь на сцену концертного зала «Россия». В тот период Наташа серьезно задумалась о профильном образовании, поэтому решила поступать в ГИТИС. В 2003 году артистка получила диплом. В этом же году состоялся релиз альбома «Веришь или нет», в записи песен которого принял участие Тарзан. Проект оказался успешным. И спустя три года певица порадовала публику очередным диском «Рай там, где ты» с участием супруга. Первым мужем Наташи был ее наставник и композитор Игорь Николаев. Их отношения начали развиваться, когда пара вместе работала над проектом «Дельфин» и «Русалка». Принципы королевы не давали ей права жить с мужчиной в гражданском браке, поэтому в 1991 году пара оформила отношения официально. Композитор был против огласки их бракосочетания, тогда певица начала действовать иначе. Вместе с родителями и сотрудниками ЗАГСа девушка явилась к Игорю Николаеву домой, где их и расписали без платьев, мукетов, хлеба и соли. Личная жизнь артистки напоминала сказку, но с плохим концом. Вместе супруги прожили 10 лет, после чего брак Королевы и Николаева распался. Причиной, по словам певицы, были измены мужа. Другие поговаривают, что не хватило терпения самому Игорю, которому жена с поводом и без повода устраивала сцены ревности. После разрыва бывшие супруги не разговаривали друг с другом около 8 лет. Но Королева утверждает, что расставание прошло без скандалов, тихо и гладко, а вся шумиха – выдуманная. Через год после разрыва с Николаевым стало известно, что скоро Королева родит ребенка, но от другого мужчины. Ее вторым избранником стал Сергей Глушко по прозвищу Тарзан, видный мужчина с накачанными формами, что присуще всем стриптизерам. Будущие супруги познакомились на рабочей встрече, Сергей приехал обсудить гонорар за участие его коллектива в концертной программе «Наталья». Роман развивался бурно, но все знакомые певицы были уверены, что это только небольшая интрижка, чтобы забыть бывшего мужа. Никто всерьез не верил в отношения с молодым стриптизером. Однако вскоре появилась информация о беременности певицы и о скорой свадьбе. Спустя несколько месяцев у пары появился сын Архип. По сей день Королева и Тарзан вместе гастролируют. Супруги записывают совместные песни, а певица параллельно выпускает сольные альбомы. Вместе пара прожила уже более 15 лет. На слухи о супружеской неверности оба реагируют с юмором и даже создали фотосессию, где Наташа якобы застает мужа с любовницей.